Добрый день, я приобрел машину в салоне Альтера. Очень доволен э, обслуживанием э, всех менеджеров, которым особенно вот мне помог Влад, э, Рома в выборе. Я, я купил себе новый, э, новый Fav V40. Перед этим, конечно, хотела другую машину взять, но э, вот, менеджеры э, молодцы, они все-таки э, помогли мне, сильно помогли, конечно, в выборе автомобиля. Я очень доволен, очень доволен покупкой, э, э, советую, советую всем э, вот, э, будущим покупателям обращаться именно, вот, именно сюда, э, автосалон «Альтера». Очень хорошие, замечательные, здесь вообще коллектив собран, замечательный. Просто у меня, ну, не могу даже выразить свое удовольствие и радость от покупки. Всем рекомендую данный автосалон.